Еще раз доброго времени суток. Продолжаем наш бонусный урок, посвященный партнерским продажам через Skype. На первом, на первом уроке мы рассмотрели только одну часть. Это поговорили о том, как же правильно выбирать партнерский товар. На этом уроке мы с вами затронем второй и третий шаг это автоматизация и целевой трафик. И я вам покажу на конкретном примере, даже два возьму конкретных примера два партнерских продукта и покажу как же работает вся эта цепочка от начала и до конца итак начинаем шаг номер два это автоматизация как я уже говорил если вы подключаетесь к партнерским продажам то этот шаг уже за вас решен что же входит в понятие автоматизации как ни странно в это понятие входит сам продающий сайт который вы получаете для того, чтобы реализовывать этот товар. О том, на что нужно обратить внимание на сайте, я говорил в первом уроке. Первое средство автоматизации, которое должно обязательно присутствовать и работать качественно и хорошо, это, конечно, автоматизированный процесс продаж. То есть, когда вы нажимаете на кнопочку... Где же эта кнопочка? Когда же вы нажимаете на кнопочку получить курс со скидкой 90% видите здесь эта кнопочка сделана правильно в виде зеленой кнопки, а не красной вы должны попадать автоматически вот на такую страничку продаж это уже страничка оплаты вот, чем мне нравится JustClick, чем мне нравится Glopard, потому что на Глопарте практически все варианты оплаты реализованы. То есть здесь каждый может выбрать тот вариант оплаты, который его устраивает. Вот если в вашем на вашем этапе автоматизации есть конкретный косяк связанный с оплатами то есть например ваш агрегатор партнерского продукта не позволяет например оплачивать через Kiwi или там через яндекс деньги или, там, например оплата только через банковские карты да вот то это один из препонов, почему люди, например, хотят, но не могут купить ваш продукт. У Глопарта очень все качественно реализовано, все возможные и невозможные, все популярные и непопулярные способы оплаты вы получаете следующим этапом автоматизации является автоматическое получение товара то есть как только человек оплатил ему сразу же приходит ссылка или он сразу же открывается страничка с которой он получает этот товар вот опять же на глопарте все сделано в этом отношении очень качественно например на том же самом квартипе мне не очень нравится, как реализован процесс получения оплаченного товара. Ссылки какие-то приходят на почту, после оплаты появляется сообщение, что типа продукт не недоступен. Но вот это все очень, ну немножко напрягает. На глопарте все работает четко и хорошо, потому что биржа достаточно качественно в этом отношении. Следующий момент, который также напрямую связан с автоматизацией, это, конечно, дожим клиента. Что это такое? Наверное, это слово будет немногим понятно, но я вам сейчас вам покажу на конкретном примере. Вот я сейчас возьму статистику, причем статистика она есть на любой бирже. Вот смотрите, пожалуйста, очень неплохая статистика в плане наглядности. В плане результативности, конечно, не очень. То есть всего лишь 14 переходов. четыре человека нажали на кнопочку заказать, то есть купить. То есть перешли на страничку заказов. Никто из них не заполнил форму. То есть, возможно, их разочаровала цена. Или у них, например, не хватило возможности оплаты. но ну, мало ли. Но чаще всего цена. Вот они увидели, что уже скидки все закончились. Еще более интересную статистику я вам могу показать вот на джаз клике на партнерке Грань, чтобы вы опять же понимали, что такое хорошая автоматизация. Вот я сейчас войду в статистику партнерских продаж по продукту Сергея Грань. Я вам покажу очень такую интересную статистику, которая мне, например, не очень нравится. Вы вот смотрите, выписано счетов 69, а из этих Практически 70 человек, которые решили же уже расставаться с деньгами, только 7 человек оплатили. Вот это говорит о том, что дожим клиентов вот в этой партнерской программе реализован не очень хорошо. То есть люди, которые решили оплатить с этими людьми почему-то никто не работает. То есть этим людям должны писаться письма, делаться какие-то телефонные звонки. Если, конечно, дожим клиентов у вашего продавца работает хорошо, потому что вот при таких цифрах получается, что вы выжигаете трафик, вы приводите людей, люди что-то делают, да, люди хотят расстаться с деньгами, но дожим клиентов у этого продавца реализован не очень качественно, потому что процентов из тех кто сделал предзаказ только 10 процентов оплатили это конечно но ну, не очень хорошо у кого то например денег сейчас нет вот но ну, может быть этому человеку нужно было напомнить через несколько дней он оплатил вот на эти данные нужно обращать внимание вам тогда будет реально легче продавать еще одна вещь опять же она связана с автоматизацией. это э, насколько хорошо у вашего продавца работает сайт в плане мобильной версии вы должны понимать что сейчас громадный трафик идет с мобильных устройств поэтому если сайт не является резиновым то есть он не подстраивается под мобильное устройство вот видите я сейчас изменяю размер да а сайт у меня начинает нормально отображаться видите вот в принципе все видно видите текст выстраивается, все нормально это говорит о том что вот этот сайт адаптирован под мобильные версии сейчас конечно все нормальные продавцы делают такие варианты мобильных сайтов но вы можете еще столкнуться с такими продавцами у которых этого нет и конечно продавать такие продукты с учетом того что сейчас колоссальное количество людей смотрят и работают в интернете с мобильника здесь конечно будет очень сложно вот еще один момент, опять же, связанный с автоматизацией, он связан с промо Вот видите, здесь написано "промо материалов нет". Это говорит о том, что продавец вам не предоставляет никаких дополнительных материалов, связанных с тем, чтобы вы проще продавали этот продукт. То есть промо это какие-то уже готовые картинки, это готовые тексты и так далее. Вот в этом отношении партнерка Сергея Грань очень хорошо работает. То есть у него есть целая группа, которая так и называется. Группа для партнеров Сергей Грань. И в этой группе есть отдельная тема, огромный пакет рекламных материалов. Вот здесь, правда, всего и очень много. Вот и готовые картинки, и готовые текстовки и для сообщений, и для писем. То есть просто нужно брать и отправлять. То есть все что нужно для того чтобы качественно продавать этот товар продавец за вас сделал то есть вам остается как я еще раз говорю делать только один третий этап это гнать ваш трафик но чтобы закончить с автоматизации повлиять на этот процесс когда вы подключаетесь к партнерским продажам товара вы практически никак не можете если вы работаете через Glopard. То в Глобарти есть такая возможность писаться с продавцом. Вот когда вы перемещаетесь по списку продуктов в каталоге, вот под именем продавца стоит такая стоит значок. Находится он сейчас на сайте или не находится? Вот видите, онлайн, да? То есть вы всегда этому человеку можете написать сообщение, вы можете ему задать какой-то вопрос, может быть он вам даст какие-то промо материалы, может быть он вам даст какие-то скидки и так далее. То есть возможность общаться с автором, с автором товара, человеком, который может влиять, он может для вас, как например, для лучшего продавца, вообще сделать отдельную партнерскую ссылку с какими-то более лучшими комиссионными отчислениями. Вот если, опять же, мы вернемся к Сергею Грань к его группе то здесь вообще есть отдельная тема есть отдельный человек который отвечает за это это Марина Скобаева Скобиева, извините вот это человек которому можно писать и задавать вопросы по партнерке здесь вообще все сделано очень качественно и на хорошем уровне то есть здесь есть у кого спрашивать и получать ответы и а если вам отвечают, вы задаете какие-то вопросы, предлагаете какие-то улучшения и получаете на это ответы, вот с такими, конечно, товарами есть смысл работать. А если вас просто игнорят, не отвечают на ваши сообщения, то это говорит о том, что, скорее всего, автор просто фейковый аккаунт, он выложил этот товар для того, чтобы просто срубить денег и уйти. И, конечно, подключаться к таким... Продажам, я бы вам очень и очень не рекомендовал итак надеюсь со вторым этапом вам понятно это качественный продажник адаптированный под мобильники это грамотно построена система оплаты и получения продукта сразу же автоматически вам будут зачисляться деньги после продажи все это должно быть видно и наглядно все это отображается в статистике в кабинете чего и сколько вы продали Вот я сейчас нахожусь как раз в кабинете статистики и выберу товар к которому я только сегодня подключился это наш товар тренинг да вот сейчас по нему пока еще нулевая статистика буду записывать ролики и буду вам показывать как все это будет меняться вот вы всегда сможете отследить как вы работаете в плане привлечения это тоже один из элементов автоматизации. Но это уже вам предоставляет не продавец, а предоставляет биржа-агрегатор, через которую вы работаете. Вот в нашем случае это вам предоставляет Глопард. Ну и конечно, контакт с самим автором, и вы должны знать, как происходится дожим клиентов. Потому что в плане дожима клиента даже работает вот такая вот вещь. Я сейчас вам ее покажу. Когда вы закрываете страничку страничку сайта, довольно часто работает камбейкер Вот на этом сайте этого нет. Камбекер это программа, которая не дает вам просто так уйти с этого сайта что то ни одного камбэкера не попадается но ну, вот такой вот хотя бы камбэкер вот очень простой да видите вам не дают просто напросто уйти со странички чаще всего появляется какой то красивый логотип вы забыли сделать подарок и так далее все это средство автоматизации средство удержания клиента на этой страничке и если это и есть это говорит о том что товар естественно качественный то есть тот -то нажмет остаться на страничке и например что то получит бесплатно да? Да? либо сделать какую-то другую продажу. Итак, о этапе автоматизации, на который вы крайне мало можете повлиять при партнерских продажах, я надеюсь рассказал вам все. Если возникнут какие-то вопросы по этому этапу, опять же, пишите их в отчете. К этому к этому заданию переходим к самому, к самому важному этапу это то чем занимаетесь вы а вы всегда должны понимать что вы вообще то не являетесь продавцом вы являетесь человеком который просто берет людей и приводит к витрине вот и говорит вот пожалуйста смотри вот это ваша работа вообще то продает это сам автор продукта то есть его инструменты продажные это его сайты его службы поддержки и так далее и вы должны прекрасно понимать что вообще то работа разделяется на две части то есть вы подгоняете людей а человек продает поэтому вы должны прекрасно понимать что в любой партнерской программе когда вы смотрите вот на свою твою статистику вы должны понимать что если у вас например не такое количество денег как вы хотите да вы должны задать себе вопрос а почему же например денег не так много то есть в чем в чем проблема вы опять же должны прекрасно понимать что не все зависит от вас вот смотрите переходов 3000 из этих трех переходов то есть три человек зашли по моей партнерской ссылке, то есть я гоню людей на сайт продавца возможно здесь есть люди однозначно такие есть которые вообще не понимают что значит гнать трафик на этот товар поэтому я чуть забегу вперед и покажу все таки как это делается да вот когда вы выбрали какой то товар вы стали его партнером, вам вот дают такие вот две ссылочки. Это делает любая биржа. То есть любая биржа при подключении, везде есть кнопочка подключиться, стать партнером, вам генерят вашу вот такую партнерскую ссылку. И вот когда вы вот эту вот партнерскую ссылку отправляете в виде каких-то сообщений, что мы с вами будем делать, да, и когда человек, нажимая на эту партнерскую ссылку, вот, или там, вот, проходит по этой партнерской ссылке, он попадает на сайт продавца вот сюда если он с этого сайта делает какие-то действия, покупает, да, вы за это и получаете деньги. То есть все, что вы делаете, вы рассылаете вот эту вот партнерскую ссылку. И если вы работаете хорошо по привлечению, вот эта вот цифра людей, которые переходят по вашей партнерской ссылке, она постоянно растет. Но как вы уже поняли, что кроме вот этих переходов, нас э, вообще-то интересует, сколько мы заработали денег. Вот смотрите, 3 Тысяч человек перешло и всего лишь 7 человек из этих 3000 сделали заказы то есть это конечно мягко говоря не очень высокая конверсия то есть вообще-то хорошая конверсия считается 10 процентов то есть три человек 10 человек зашли один человек из них купил вот так по простому вот но почему вот именно на этом продукте Такая конверсия я тоже расскажу, потому что о продаже этого продукта я буду говорить. Поэтому, если у вас хорошее количество переходов по ссылке, значит вы свою работу, скорее всего, делаете правильно. Что я подразумеваю под словом «скорее всего». То есть, если вы людей не обманываете, потому что есть возможность людей обмануть и обманом их затащить по этой э, рекламной ссылке чтобы они перешли по вашей партнерской. Это можно сделать, написав какое-нибудь заманчивое предложение. Вот, либо, например, как делают иногда в социальных сетях, там, располагают какую-нибудь картинку красивый день, девушки говорят, вот все мои откровенные фото тут и вашу партнерскую ссылку да, замаскированную. Как маскировать, я скажу. То есть что получается? То есть получается то, что люди, переходя по этой ссылке, надеются увидеть что-то совершенно другое видят то что вы им подсовываете вот в этом случае конечно у вас может быть много переходов да а очень мало заказов вот в этом случае как говорят вы гоните на сайт нецелевой трафик по своей партнерской ссылке и надеяться на то что у вас будут деньги у вас будут продажи на это надеяться не стоит то есть если вы уверены в том что вы отправляете по этой партнерской ссылке целевой трафик людей которые интересуются этой темой да вы их не обманываете вы им практически Честно говорите, что они увидят, но, ну, естественно, каким-то образом мотивируя их переходу. Да, если вы все это делаете и делаете по-честному: переходы есть, а нет продаж, значит, друзья, вы тут не виноваты. Вы должны прекрасно это понимать. Значит, виноват автор. Скорее всего, человек переходит на вот этот сайт, и его тут ничего не цепляет. вот Ему это все неинтересно. Он устал видеть эти тысяч в день, 10 тысяч в день, как это заработают, с помощью чего это все делается, вообще непонятно. И люди, просто, уставшие от этой рекламы, просто закрывают этот сайт и с него уход. То есть, это то, что называется выжиганием трафика. То есть вы свою работу делаете честно, подгоняете людей а ваш продавец например продавать не может и э, вы просто как бы работаете в холостую вы тоже должны это все прекрасно понимать поэтому поменять конечно источник трафика нам сложно потому что мы слишком долго его выращивали да мы собирали эти целевые контакты слишком долго поэтому нам проще поменять товар возьмите другой товар и потестируйте правда совет один что например если вы занимайтесь рекламой одного продукта, не стоит бросать это делать хотя бы в течение ну, не меньше недели. То есть вот рекламируйте продукт в течение недели и смотрите, есть продажи или нет. То есть есть ли какие-то попытки делать предзаказы? Вот если есть динамика предзаказа, да, их увеличивается, тогда есть смысл еще этим продуктом поторговать. Если же вообще глушняк, вы неделю честно отработали и ничего, вот в этом случае я вам рекомендую просто поменять товар. Достаточно глупо поступают люди, которые метаются, взяли один продукт, день-два им поторговали, потом взяли другой и так далее. Вот, в нашем случае это не очень хорошо работает при рассылках по Skype, то есть нужно один продукт все-таки разослать по всей вашей базе, по всей, по которой есть потом просто там переходить к продажам какого-то другого продукта, а лучше, как я уже сказал, использовать несколько источников трафика, чтобы быстрее выходить на деньги, то есть быстрее пробегать вот по этой вот цепочке, потому что первые два Этапы за вас уже люди сделали. Вы занимаете, как я уже сказал, третьим этапом. И если у вас будет трафик из Skype, из социальных сетей, из электронных рассылок, из YouTube канала, естественно, вы вот к этому всегда придете значительно быстрее. Итак, друзья, подвожу итог по трафику. Итог следующий: ваша задача подгонять целевой трафик, не обманывать людей. Честно им говорить, что же они увидят, пройдя по вашей реферальной ссылке, которую вы получили на бирже. Конечно, необходимо писать сообщение мотивирующие но об этом мы чуть попозже с вами поговорим. И, конечно, вы должны понимать, что если переходы идут и вы подгоняете живую целевую аудиторию, а продаж нет, это говорит только об одном, что косячит ваш продавец. И есть смысл тогда отказаться от этого человека и выбрать другой партнерский продукт. Если очень много предзаказов а не доведены они до оплаты, это уже сто процентов косячит продавец, потому что он не работает с клиентами. И тут уже как бы ваше личное желание продолжать работу с этим человеком либо не продолжать. Я вам рекомендую списываться с автором указывать ему на эти ошибки и что он собирается предпринимать делать что что он собирается предпринять чтобы исправить эту ошибку но отзывчивых авторов довольно немного это тоже по личному опыту итак друзья в теории всю эту схему я вам рассказал рассказал из чего она состоит проанализировали каждый шаг практически достаточно подробно но самый важный шаг это номер один вот об этом шаге мы сейчас с вами будем достаточно подробно говорить. И именно этому шагу был посвящен весь наш тренинг, когда мы с, с вами выстраивали целевые, собирали целевые контакты в наш Skype. Да? А промежуточный шаг автоматизация, как я уже сказал, все-таки вы на него повлиять практически никак не можете. Тут вот все сделано как сделано. То есть повлиять можно только выбрав какой-то другой продукт э, с другими возможностями по его автоматизации. Итак, переходим к практической части. Сейчас мы с вами поговорим именно о том, как же нам с вами продавать конкретные продукты. Значит, э, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем зарегистрированные скайпы с уже собранными целевыми контактами. Вот я буду вам сегодня показывать на примере вот этого скайпа. Я его сейчас запущу. Это скайп, который я создал относительно недавно. У него очень знакомая, например, для тех, кто смотрит мои ролики, логин DVD в ну, добавлено 2.2. .2. И он тоже мой личный от Игоря Черноусова. Этот скайп практически с нулевыми контактами. Здесь практически никого нет, всего лишь 94 контакта, то есть сюда просто добавляются люди сами. Значит, как создавать Skype, как правильно создавать, я в этом уроке показывать не буду, почему? Потому что, ну, этому был посвящен наш тренинг. Я вам просто покажу, как работает утилита, потому что, насколько я помню, в уроках я этого не записывал. То есть утилита, которая позволяет ваш компьютер избавить от бана вашего скайпа то есть благодаря вот этой утилите вы всегда можете создавать нужное количество ваших скайпов и работать на этом компьютере сколью год еще раз повторюсь эта утилита обезопасит ваш компьютер от полного бана вашего скайпа значит работает она легко и просто вы выходите из всех скайпов чистите куки в интернет эксплоре но ну, это я уже опять же вам показывал в настройках интернет Explorer, в свойствах все очищаете, да? Почистили, запускаем утилиту. Она работает не очень наглядно. Вот посмотрите, запускаем утилиту, появляется такой черный экран. Вот на нем пролетают четыре строки, это говорит о том, что все сработало верно, да? Сейчас она помигает видите, помигает, значит, все вообще великолепно. После этого вы перезагружаете компьютер. И когда после этих операций, то есть после запуска утилиты перезагрузки компьютера, вы заходите на сайт Skype, Skype Скайп считает, что вы зашли с совершенно нового компьютера, с которого вы ничего еще не создавали, ни одного Skype. Вот. Плюс, когда вы будете добавлять контакты в Skype, массово Skype будет считать, что эти контакты вообще-то уже были в вашем скайпе и они добавляются проще и опять же вы обезопасите, обезопасите свой Skype от вашего бана. То есть очень много сделал Михаил Стоев при разработке этой утилиты. Значит, я сейчас не буду перезагружать компьютер, потому что перед записью этого урока я это уже сделал, просто вам показал, как она работает, да. Значит, следующий этап у нас какой? Мы собираем целевые контакты для нашего скайпа. Итак, я покажу схему на примере конкретного партнерского продукта. Это нашего тренинга курса Skype на миллион. Вот первое, что вы должны сделать, это, естественно, подключиться к партнерским продажам этого курса. Это можно сделать через каталог товара, то есть найти интересующий вас курс по тем критериям, о которых я вам рассказывал. Либо это можно практически всегда сделать с сайта. То есть внизу, внизу есть какая-то кнопочка, которая чаще всего, как я уже сказал, располагается внизу. Эта кнопочка называется партнерская программа. То есть вы нажимаете на эту кнопочку и вы попадаете вот на такую вот страничку, с которой вы можете стать партнером этого товара. То есть нажимаете на кнопочку ставить партнером и вас просто кидают на страничку где вы автоматически подключаетесь к этому партнерскому продукту конечно в этом браузере вы должны быть зарегистрированы в глопарте чтобы этот процесс ну, произошел вот таким вот образом автоматически значит ваша основная задача это получить партнерские ссылки значит ваша партнерская ссылка которая вас будет интересовать это партнерская ссылка вот это на сайт продавца вы ее можете выделить правой кнопочкой нажать скопировать либо можете нажать вот на эту вот шестереночку и тоже скопировать эту ссылку но давайте по классике сделаем выделим и просто напросто ее скопируем. вот это первый, первый шаг вы сделали skype через который вы будете рекламировать вы выбрали товар который вы будете продвигать да Переходим к шагу номер два. Значит, шаг номер два э, это поиск целевых контактов, то есть тех людей, которым вы будете свой товар рекламировать. Вот, друзья, давайте этот шаг рассмотрим очень внимательно. Вот как вы думаете? К сожалению, нет интерактива с вами, да, поэтому я буду интерактивить сам собой. Кому будет интересен курс? по скайпу курс в котором рассказывается как качать трафик из скайпа как все это автоматизировать но вот здесь вопрос практически риторический в первую очередь он конечно этот курс будет интересен тем кто занимается МЛМ-бизнесом. Вот люди, которые строят МЛМ-структуры, они без Skype практически не могут. У них вся жизнь, вся работа ведется через Skype, потому что они общаются со своими рефералами и так далее. То есть skype для них это основной инструмент поэтому если вы этим людям предложите курс в котором будет все пошагово рассказано как работать со скайпом как грамотно выстроить работу в скайпе вот вы скажете что будет оказана помощь все детально и подробно рассказано все программное обеспечение будет предложено то скорее всего этих людей этот курс заинтересует значит как, как искать этих людей значит в первом, в третьем занятии я вам рассказал о нескольких методиях поиска людей я вам сказал что их можно конечно дергать из баз и в дополнительных материалах к платному варианту тренинга вы имеете возможность скачать достаточно много контактов млм предпринимателей. То есть вот у нас сейчас бонусом выложено практически 65 тысяч Skype контактов предпринимателей. мало Конечно, вы можете работать уже прям по этим людям, делать по ним рассылки и м, надеяться на какой-то результат. Но вы должны понимать, что Skype контакты они устаревают и, конечно, лучше искать что-то свеженькое, что-то новенькое. Но поработать по уже имеющимся базам это тоже как вариант просто берете базу и начинаете с ней работать. Я вам показывал, как выдергивать Skype контакты из групп. Вот где у нас тусуются MLMщики? Вы можете просто напросто в поиске того же самого контакта написать млм да, и поискать группы, где присутствует это название очень рекомендую вам искать группы в которых идут какие то обсуждения и комментирования. То есть, вот если в группе нет никаких комментариев вот, под э, постами да это говорит в большинстве случаев о том что в этой группе тусуются фейки вот я бы вам очень не рекомендовал дергать скайп-контакты из этих из, из подобных групп. Почему? Потому что, скорее всего, вы надергаете контакты таких людей, которые в принципе и скайпом ты никогда не пользовались. То есть это просто напросто фейковые аккаунты. Если в группе хоть есть какой -то, хоть какой-то намек на обсуждение, движения какие-то, да? Вот посмотрите там что тут народ у нас пишет если есть какие то комментирования я не про лайки и на репосты потому что чаще всего это все накручивается вот если есть комментарии то это говорит о том что в принципе здесь скорее всего есть живые люди и вот из таких групп вы можете можете дергать контакты я вам очень рекомендую именно по этому пути пойти значит в дополнительных уроках бонусных уроках к этому тренингу я выложу отдельный урок который будет рассказывать о том как выдергивать контакты э, сайтов То есть, я вам расскажу как пользоваться вот этой программой atomic email hunter как пользоваться программой э, skype magic все эти программы вы получите как участники платного тренинга абсолютно бесплатно. Но это отдельное занятие. Вот если я сейчас сюда еще это включу, то количество по времени еще больше затянется. Будет отдельный урок по этим программам, по том, как выдергивать скайп контакты именно с сайтов. Сейчас мы с вами ограничимся, ограничимся тем, что мы с вами выдернем контакты по уже отработанной схеме из социальной сети ВК. Причем я вам все-таки рекомендую пользоваться м, пока той программой, которую я вам дал, простую программку. Но опять же бонусом я нашел, благодаря Мише Стоева, вот эту вот новую версию программы без привязки к компьютеру. Вот и у этой программы есть возможность выдергивать Skype контакты по городу, то есть вы прям можете вообще точно сказать, из какого города вы можете выдернуть. И если даже вашего города нет вот в этом списке в списке городов, вы всегда можете выдернуть из конкретного нужного вам города э, целевые списки контакты Тоже будет один маленький урок, как пользоваться этой программкой, как ее установить, как пользоваться. Вот он тоже будет доступен вам как э, участникам платной версии значит эти бонусные уроки я планирую записать в самое ближайшее время чтобы у вас была полная такая структура но ну, для тех кто хочет как бы развиваться я выбрал вот эту группу он вот, скопировал ее адрес перехожу в сбор skype контактов копирую адрес группы и нажимаю старт авторизация прошла, и сейчас программка начинает парсить скайпы и телефоны из этой группы. Вот уже он нашел 219 скайпов, 144 телефона. Кстати, этой же программой мы будем пользоваться для того, чтобы выдергивать только вот телефоны в тренинге по Виберу. В зависимости от скорости вашего интернета. Процесс может идти достаточно долго, может идти достаточно медленно. Но это очень важный момент, вот выбрать вашу целевую аудиторию. вот Для курса по скайпу, ну тут вообще ошибки быть не может, потому что, еще раз повторюсь, но сетевики без скайпа никак. Вот уже из этой группы мы надергали 2800 скайпов. И причем все эти скайпы чистые. Вот, нажимаю открыть. Вот он и мои скайпы, да? Я опять же сделаю то, что я уже делал. Я скопирую этот файлик на рабочий стол. Назову папочку более простым именем MLM. MLM Skype. Да? И в эту папочку скопирую все скайпы, которые я дергал. Можно их открыть и посмотреть, что нам тут по новой Конечно, желательно пройтись по этим скайпам, просмотреть... Лучше, конечно, все это выгрузить в Excel. Но я сейчас уже этим и не занимаюсь. Почему? Потому что Миша выпустил одну программочку. Я ее пока анонсировать не буду. Но эта программа называется skype check вот Когда. Будет выпущен официальный релиз, я опять же запишу дополнительный маленький урок. К сожалению, в бесплатном доступе этой программы нет, но вы посмотрите, как с помощью этой программы значительно проще будет нам работать, то есть мы будем экономить колоссальное количество времени, будем работать только именно с реальными контактами. Так, но сейчас я выдернул нужные мне скайпы, опять же возвращаюсь в программку, вот и перехожу на страничку разбивка файлов. Вот, нахожу нахожу свою папочку MLM skype Выбираю этот файлик. Говорю, что располагать мне нужно туда же. И я разбиваю на 30 skype контактов. Вот мой интерн позволяет нормально добавлять именно по 30 skype контактов я добавляю утром в обед и вечером причем как я уже говорил на тренинге повторный перезапуск skype это активация неподтвержденных контактов то есть вы еще раз как бы этим людям стучите говорите эй, эй я же вам отправил запрос получите его пожалуйста все нажимаю разбить и получаю целых целых 100 файликов видите вот они 100 файликов по, по 30 skype контактов. Итак что мы имеем на данный момент мы имеем реферальную ссылку нашего продукта в нашем случае это skype на миллион тренинг который вы проходите это его партнерская ссылка вот так она страшно выглядит и имеем 100 файликов содержащий каждый из которых содержит по 30 skype контактов. МЛМ предпринимателей, которым, по нашему мнению, будет очень интересно вот эта вот информация о тренинге по Пускай. Значит, друзья, есть э, как бы две техники, я их, конечно, не хочу таким очень умным словом называть техника. да. Э, есть как бы два подхода к работе, к работе со скайпом. То есть вы можете сразу этим людям при добавлении отсылать коммерческое предложение а можете этих людей просто добавлять себе в контакты то есть наращивать скайпы как мы с вами делали на тренинге да и потом по этим скайпам уже делать раз вот это два варианта я сейчас использую первый вариант я сразу людям делаю короткое коммерческое предложение, особенно если это коммерческое предложение, ну уж прям очень хорошо соответствует э, тематике целевой аудитории, либо либо если это даже не коммерческое предложение, а, например, какой-то подарок. Вот в этом отношении работает вообще очень хорошо. Правда, когда вы сразу человеку что-то предлагаете, то есть сразу в первом сообщении появляется какая-то ссылка. А не дай Боже, вы будете отправлять ссылку вот в таком вот виде, то практически всегда люди люди видя ссылку в первом сообщении, они напрягаются. А если видят вот такую ссылку на продукт, особенно на продукт с Глопарта, то практически сразу люди будут нажимать на бан, и такие скайпы, конечно, очень быстро умирают. Но в этом отношении вы работаете с моей точки зрения более эффективно. То есть если вы не будете зарабатывать на каких-то платных скайп-рассылках, потому что есть какой способ заработка, да, вы можете вырастить себе несколько десятков скайпов, да, а потом зарабатывать тем, что, например, по этим скайпам каким-то чужим людям делать рассылку. Это тоже один из способов заработка на скайпе. Я сказал, что можно выращивать скайпы на заказ и продавать это отдельный заработок. А можно на вырастить себе скайпов и потом просто брать за это денежки и на этом зарабатывать. Мы с вами говорим о партнерских продажах. То есть нам по большому счету основная задача продать товар. То есть не вырастить Skype, а именно продать наш товар. Поэтому я считаю сейчас и вам это рекомендую все-таки сразу людям делать очень хорошее коммерческое предложение. То есть мы сразу будем людям что-то писать и направлять их по вашей партнерской ссылке. Итак, давайте рассмотрим очень важный еще один момент – это написание вашего коммерческого предложения. Вот, конечно, это тема практически отдельного тренинга это вообще отдельная наука я не побоюсь этого слова то есть люди которые пишут хорошие продающие тексты это копирайтеры да они получают очень неплохие деньги Вот повторюсь еще раз вам напомню если человек которых к продажи к курса которого вы подключились о вас заботится он вам готовит промо материалы в которых уже есть какие-то готовые текстовки картинки какие-то понимаете и все что вам остается делать это просто брать вот эти готовые текстовки и вставлять куда-то этим самым конечно человек который заботится о вас заботится даже в первую очередь о себе то есть человек заинтересован в том чтобы шли его продажи он вам помогает и вот эти вот промо-материалы, это, конечно, помощь. Я бы вам рекомендовал все-таки в первую очередь рассчитывать на себя. И ваша, вообще-то, основная задача именно научиться продавать. Поэтому на что здесь нужно обратить внимание? Вы должны представлять свою целевую аудиторию. То есть, человека, которому вы продаете. Вот в нашем случае это мы да? Вот этот наш целевой клиент. Что ему нужно, что ему хочется. Например, я уже... Представляю, он хочет получать себе рефералов, он хочет массово рассылать э, какие-то сообщения со своими предложениями, да, и набирать себе рефералов. Вот это основная задача MLM-щиков, то есть реклама себя, оповещение клиентов. То есть чаще всего MLM-щики это люди, которые не квалифицированные в техническом плане, ну, в большинстве случаев, да, поэтому им нужна какая-то помощь. Поэтому смотрите, на что мы будем давить в нашем сообщении. Мы будем давить на то, что это массовая рассылка, вот это без бана, это новая методика 2015 года. И будем давить на то, что научим, расскажем, потому что тренинг с онлайн-поддержкой. Вот эти боли нужно закрыть в вашем сообщении. Вообще-то по методике написания каких-то рекламных текстов есть один замечательный автор, фамилия его Орлов. Орлов, имя его Виктор. Он написал очень много книг, посвященных копирайтингу, магические заголовки, волшебные слова. То есть все связано с тем, как писать такие тексты, которые привлекают ваше внимание вот это реально наука то есть если вы хотите к этому очень качественно подойтись почитайте орлова но я вам скажу более простой вариант который будет подходить всем и каждому Однозначно вы все получаете кучу различных рекламных предложений. Ну, очень много рекламных предложений. Поэтому все-таки тратьте какое-то время и читайте эти рекламные предложения. Хотя бы бегло. И вот если рекламное предложение, которое вы получили, чем-то вас зацепило, вы его просто берите и... Копируйте в отдельный какой-то файлик. Вот у меня, например, на столе сейчас лежит файлик, который называется Хорошие тексты. Я сюда просто-напросто скопирую те рекламные сообщения, которые мне приходят и которые меня цепляют. Вот потом на базе этих рекламных предложений вы можете составить какое-то свое. Вот учиться на чужих достижениях, я считаю, что это самый простой и наиболее эффективный способ в качестве бонуса я вам дам вот такой вот чек лист который называется примеры классных заголов. здесь в принципе 200 конструкций с которых можете начинать свое предложение вот это все проверено на эффективность работы проверено очень грамотными копирайтерами где я это получил я уже не помню но я довольно часто использую вещи которые которые рекомендуются вот в этом вот этом чек листе а если уж вы вообще хотите подойти наиболее качественно к написанию текстовых заголовок, я вам рекомендую познакомиться с техникой 4У. То есть я не являюсь, скажем так, не ни автором, никакого отношения к этой технике не имею. То есть эту технику, об этой технике очень хорошо рассказывает человек, который мне очень нравится. Вот вы можете написать на Ютубе 4У и найдете вот такой вот ролик, Руслана Тунаашвили. Вот ролик небольшой, ролик от, от мега-специалиста, от людей, которые занимаются увеличением конверсии продающих страниц. Люди, которые переписывают тексты на продающих страничек, меняют дизайн, или люди с этих страниц начинают покупать в два раза больше. То есть увеличение конверсии в два раза, это просто ну, мега-достижение. Руслан рассказывает об этой технике. Рассказывает достаточно просто, занимает это всего лишь 38 минут. Вот еще раз говорю, просто в поиске YouTube набейте 4У и попадете на ролик Руслана. Если кому-то лениво смотреть весь этот ролик до конца, то долистайте хотя бы до 14 минуты. И вот здесь вот как раз и есть эти 4У. То есть что должно быть в вашем заголовке? Полезность ультраспецифичность, только у вас срочность что сроки то есть это не бессрочно то есть ребята спешите и конечно уникальность вот это и есть эти уникальные 4 у и вы можете анализировать свои рекламные сообщения именно вот с этой точки с этой точки зрения как писать я вам уже сказал сейчас мы с вами попробуем написать какое-нибудь сообщение для сетевиков Давайте воз начнем по простому, <с> ну бесплатно не подходит. Внимание мне никогда не, трой... не нравилось. Но, ну, например, вот это мне очень нравится. Найдены секреты успешного продвижения через Skype. Ну, давайте вот так вот и сделаем. Найдены секреты эффективного Skype продвижения. Пошаговая методика, подробные видео инструкции 2015 года добавлю цифичность авторская методика а это правда авторская методика михаила стоит стоило подробные видеоинструкции онлайн поддержка онлайн поддержка вот ну вот так вот по коротенькому почему потому что вообще-то ваше первое сообщение если вы правильно помните то что о чем я говорил когда вы посылаете на добавление контакта а мы Будем работать по методике сразу будем выслать а, рекламное предложение оно должно быть небольшим не более 150 символов поэтому я например уже переписал больше чем нужно как тут говорят если бы у меня было больше времени я бы написал покороче поэтому вы должны вот сокращать по минимуму и оставлять самые сочные слова причем вы можете конечно писать и лучше всего писать несколько рекламных сообщений чтобы посмотреть, с какого рекламного сообщения у вас идет больше отклик. Вот это, конечно, очень эффективно. То есть человек добавился, вы посмотрели в истории, после какого рекламного сообщения он решил все-таки добавиться в ваш Skype-контакт. Конечно, писать нужно без ошибок. То есть никак я. F. Значит, дальше вот здесь вы должны вообще-то вставить вот свою вот эту вот ссылку. Вот. Вот так вот. Но вставлять... Ссылку в таком виде а, я вам вообще категорически запрещаю. Почему? Потому что а, всем сразу понятно, чем вы занимаетесь. То есть вы, говоря по-русски, выбрали целевую аудиторию, грамотно написали сообщение, то есть все как бы сделали правильно, а, а потом, вставив такую ссылку, вы просто-напросто спалились. Значит, вы вот эту ссылочку должны сокращать. То есть для того, чтобы сократить ссылку, существует очень много различных сервисов. То есть, например, в том же самом Яндексе можете написать сокращатель ссылок. И тут появится очень много сервисов, которыми вы можете воспользоваться. Да? Можете пользоваться сокращателем ссылок от ВК. Вот, сокращатель ссылок ВК вот я им наиболее часто пользуюсь да здесь просто напросто вставляйте ссылку которую вы хотите сократить в нашем случае это вот эта ссылка да вот. и получить короткий вариант вот так посмотрите как они смотрятся ну, во-первых, у ваше сообщение получается короче, да, и смотрится, ну, чуть-чуть покрасивее. То есть ВК, ЦЦ. То есть, в принципе, конечно, кто в теме, они понимают, что вот это сокращение и сделано это не зря. И, скорее всего, тут какая-то, как говорит мой папа Бяка, да. Вот поэтому я для своих партнеров делаю еще более качественный вариант сокращения. Я делаю редирект. Что такое редирект? Редирект это, когда человек набирает один адрес, а его перенаправляют в другой вот я сейчас вам прямо на конкретном примере на конкретном примере вот этой партнерской ссылки это и сделаю вот у меня на рабочем столе лежит вот, вот такая папочка в этой папочке у меня просто-напросто находится файлик этот файл является файлом редиректа вот все что вам нужно делать это просто-напросто исправлять вот эту вот ссылку. Вот если вы здесь пишете какой-то другой адрес, человек, набирая адрес, который вы ему даете, попадает вот-вот на такой вот адрес. Какой же адрес мы ему даем? Значит, адрес мы ему даем следующий. Я вот эту вот папочку с именем S1 просто-напросто копирую на хостинг. Копирую на свой хостинг. Вот просто беру и копирую. Вот в папке Бизнес-Успех я как раз и храню все редиректы своих партнеров. Вот смотрите, эта папочка S1. Она просто-напросто скопирована на э, мой хостинг на сайт бизнес-успех.ру. И адрес, который мы получаем, он будет выглядеть следующим образом. Вот такой вот адрес. Это не моя партнерская ссылка, это партнерская ссылка одного из моих партнеров. То есть девушка попросила, и я ей сразу сделал. Вот смотрите, что происходит. Когда в адресной строке человек набирает или проходит вот по этому адресу, который вообще-то бизнес успеха.ру папочка с 1 вот Когда человек проходит по этому адресу, он попадает вот на наш продающий сайт и именно попадает по своей реферальной ссылке потому что внутри этой папочки с1 лежит скрипт редиректа который переводит вот по такого рода реферальной ссылки но еще раз повторюсь там лежит реферальная одного из моих партнеров который первый попросил и я ему первый первому сделал то есть что что мы получаем мы получаем вот такую вот красивую реферальную ссылку. Я тогда сейчас сделаю для себя, для своей реферальной ссылки, чтобы было все почти. Вот назову папочку S2. Открою ее редактором. Вот видите, здесь 52, 62, 33. Это не моя реферальная ссылка. А вот моя. Моя на окончании 30. Сохраняю. Вот. Перехожу опять же в программку, которая у меня работает с Httpp. Папочка у меня лежит на рабочем столе, но это уже такая лично моя кухня. В принципе, что я сейчас делаю, э, пожалуйста, не вникайте. Тут нет ничего сложного, нет, но для тех, кто не работал никогда с FTP, возможно, это будет сложно. Вот я сейчас беру и закачиваю на сервер именно свою папочку. Вот теперь здесь S1 и S2. То есть мой маршрут будет точно такой же, но вот S2. И теперь в свое вот это рекламное сообщение я уже размещаю свою реферальную ссылку, ну чтобы рекламировать именно себя. Чем хороши редиректы? Хорошее не следующем, что если вы захотите поменять другой товар, то вы просто-напросто открываете снова этот файлик, который у вас хранится на диске, вот. У меня он хранится на рабочем столе, извините. Тренинг по skype да. Открываете этот файлик. И вот вместо вот этой реферальной ссылки вставляете другую на другой товар. Копируете ее, опять же, на хостик. Рассылаете сообщение с, с, с точно такой же ссылкой, но люди уже попадают на совершенно другой товар. Редиректором я пользуюсь, и он мне очень-очень ну, нравится. Так, теперь контакта у нас есть skype у нас есть сообщение мы с вами написали что нам остается делать переходим к заключительной части это к отправке сообщений ну давайте вначале войдем в статистику и убедимся в том что партнерский товар к которому я подключился это было сделано сегодня прям вот в момент запуска вот смотрите сейчас у нас 12 переходов вот несколько минут назад их было 10 да один человек решил даже купить нажал на ссылочку купить но никаких предзаказов не было оплаченных товаров нет то есть я только сегодня начал этим товаром заниматься и сделал только вот одну пробную рассылочку сейчас сделаем еще одну пробную рассылочку и возможно в конце посмотрим что у нас поменяется запускаем skype с которым я буду работать запускаю Сэндекс. Вот. Чем мне нравится еще Сэндекс, то что он только один раз спрашивает доступ к этому скайпу, дальше запоминает и все работает отлично. Что мы делаем? Мы сейчас с вами не делаем рассылку. То есть мы сейчас с вами будем посылать людям приглашение добавиться в контакт. То есть мы сейчас будем набирать наших целевых контактов и сразу же убивать двух зайцев. То есть мы и приглашаем людей себе в контакты, да, посылаем запрос, но вместо стандартного сообщения, там добавьте меня в контакт, мы сразу им будем писать. Что мы им будем писать? Мы им будем писать вот это вот сообщение, которое мы только с вами сделали. Найденный секрет эффективного скайп-продвижения, пошаговая авторская методика, подробные видеоинструкции онлайн под. ЖК. Ну вот с ошибками у меня всегда были проблемы. Вот что я беру, я беру вот эту вот текстовочку, вставляю ее в поле, куда у нас должна быть отправка. Увидите, я в принципе уместился, но еще одна строчка и все. То есть по большому счету нужно было еще больше сокращать. Дальше я нажимаю добавить из файла. Файлы у меня лежат в папке MLM млм скайпы беру первый нажимаю открыть меня спрашивают создать ли новую новый список я соглашаюсь почему потому что здесь у меня в этом скайпе собраны ютуберы вот а млм щики это все таки отдельная тема я по ним буду делать рассылку только с предложением покупать или присоединяться к партнерским продажам э, тренинга по Skype. нажимаю yes и набираю млм вот такая группа нажимаю окей okay. все добавлено 30 контактов все можно закрывать и в принципе можно посмотреть на наши результаты вот наши 30 контактов смотрите Интернет хороший, видите, все сообщения сразу же доставились. вот Но если мы с вами выдернули неживые контакты, либо контакты людей, которыми ими уже не пользуются, эффективность будет, мягко говоря, не очень высока. Вот только поэтому у меня очень большая надежда на ту программу, которую пишет Михаил. Это программа, которая проверяет skype контакты на живость программа называется skype checker я о ней уже немножко рассказал но миша пишет полный релиз этой программы и вот к концу месяца он появится и вы первые узнаете как эта программа работает в своем полном варианте все друзья вот видите первый человек у нас добавился видите отправил отправил мне свои данные за что вам большое человеческое спасибо давайте вам звездочку еще отправим вот такую. я со всеми людьми которым я отправляю сообщение я общаюсь. Вот только поэтому я очень качественно выбираю товар. Почему? Потому что мои рекламные скайпы, это не скайпы, а отправил и забыл. Есть такая методика работы, но я все-таки стараюсь работать э, с людьми. Потому что если вы по-человечески относитесь к людям, то вам воздастся. И таким вот образом вы можете продавать партнерские, партнерские продукты. Я вам сейчас покажу еще, как посуществляется продажа партнерского продукта, который, которым я тоже занимаюсь. Это партнерка Сергея Грань. Для этого мне нужно войти на клик Вот войти в партнерку Сергея Грань. Подключиться к этой партнерке довольно сложно. Я даже на своем YouTube канале написал ролик, как подключиться к партнерке Сергея Грань. Вот в этот ролик можете найти у меня на канале. Почему? Потому что вот если на глопарте да, вы нажимаете на кнопочку партнерская программа, вот она здесь, да, вы на эту кнопочку нажимаете и, и сразу же подключаетесь. То вот здесь подключаться чуть-чуть сложнее. И это вот с моей точки зрения еще одна из недоработок э, партнерки Сергея грань потому что ну некоторые люди просто не совсем понимают, что и как. То есть оставьте свой электронный адрес, вам приходит ссылка на этот электронный адрес, ссылка на группу, вот на группу именно партнеров ВК. Вы в этой группе находите раздел, который посвящен э, именно о том, как же подключиться. Вот смотрите как же подключиться подробные инструкции по подключению настройки партнерки то есть ссылка на подключение находится в самом ВК. Ну, вот с моей точки зрения это чересчур чересчур напутано. понимаете вот и если опять же вот такой сложный процесс подключения это тоже как бы не очень сподвигает продвигать этот товар вот. но еще раз повторюсь я записал целый ролик который рассказывает как подключиться а на проекте, который уже должен быть вам известен, соцгуру, в разделе коммерческом разделе, это чуть ниже, да, коммерческий раздел, есть раздел Проверенные товары и услуги. И я отдельную тему веду. Она называется Партнерка сергей Грань. Но здесь вообще-то собрана вся информация по продвижению партнерских продуктов. Вот здесь, вот реально, вот находится все. Вот все вот тут. Пошагово смотрите, изучайте. Это относится к любым партнеркам. И как выбирать, и как продвигать. Я вот на ютубе рассказал о скайпе. Ссылка тут на наш тренинг и так далее. Опять же, после подключения к партнерке Сергея вот вы получаете вот такую вот вообще длиннющую ссылку. То есть она у него, ну, но ну это просто специфика джаз Посмотрите, вот такая вот длинная ссылка. Конечно, вот такую вот длиннющую ссылку вставлять в какие-то сообщения, но, но, нереально. Вот нам еще, конечно, повезло то, что мы рекламируемся через Skype. То есть, в принципе, вы в Skype можете вставлять и ссылку на Галапард, и ссылку на клик и сообщения будут доходить. Если вы подобные ссылки будете вставлять в социальных сетях, то ваши сообщение будут сразу же баниться. Вот поэтому сокращать, сокращать, и еще раз сокращать. Опять же, для всех своих партнеров э, в Сергея Грань я м, делаю через тот же самый редирект по методике, которую я вам показал сокращенную ссылку. Вот так вот выглядит моя ссылка после сокращения. Видите, Грань и все. Почему, например, э, я говорю о партнерке Сергея Грань? Э, тут все достаточно просто, потому что вот обратите внимание. Когда вы переходите по на продающую страничку партнерки сергей Грань, вы тут не видите кнопки купить. Видите? Поэтому вот такие партнерские продажи, где, которые не начинаются именно с самой продажи, где вам не надо что-то сразу покупать, их, конечно, продвигать проще. В каком случае? То есть вы можете честно людям говорить, что им покупать ничего не надо. Вы им, например, э Советуйте посмотреть фильм Космос. Это все, что от них требуется, если, конечно, им интересно, это просто посмотреть какой-то фильм. Согласитесь, одно дело мотивировать человека на какую-то покупку, и совершенно другое дело предложить человеку просто посмотреть какой-то фильм. После того, как человек посмотрел этот фильм, если он его зацепил, если он нажал получить предложение, только после этого. Начинаются какие-то движения. И опять же, они не начинаются, опять же, покупайте. Нет, рассказываются более подробно о курсе. Опять же, делается предложение там отправить документы. И только после этого вам высылается третий фильм, где еще более подробно рассказывается о том, что вы будете покупать. То есть это третий этап установления доверия. Вот те, кто дошел до третьего этапа, они как бы по логике должны покупать, скажем так, больше. Вот так как все-таки продукт достаточно дорогой, вот, ну не такое количество людей могут сразу его купить, понимаете? Вот это тоже одна из э, вещей, на которые нужно обращать внимание. Вот, например, почему легко продавать какие-то дешевые продукты? Потому что 200, 300, 400, 500 рублей люди отдают ну легко и просто. А если нужно отдать как у грани 6 тысяч сразу, да, то конечно тут народ начинает уже что-то думать. Но... Если вы делаете продажу на 6000, вы получаете 3000 партнерских вознаграждений. Поэтому есть смысл чем-то этим заниматься. Поэтому, друзья, вот такие партнерские продажи, пар партнерские продукты, которые не начинаются с предложения купи сейчас, я вам именно с них и рекомендую начинать продавать. Все сделано очень качественно в плане баронки продаж. И все, что от вас требуется, это предлагать людям посмотреть какой-то интересный фильм. Вот опять же, кому это будет интересно, да? В принципе, этот фильм о том, как у людей может измениться жизнь. Вот вообще-то здесь, когда вы будете выбирать целевые аудитории, целевых контактов, вы можете с помощью программы парсинга задать возрастной диапазон. Вот здесь, конечно, нет смысла выдергивать людей, которые очень молодые, потому что ну, им пока еще нечего менять. Да? Лучше брать людей какого-то возраста, ну там от 25 лет и выше. Тех, кто хотят что-то там реально, что-то в своей жизни поменять. И вот для этих людей писать какое-то мотивационное сообщение. То есть фильм, изменивший мою жизнь. вот Ну, можно вот как-то вот так. Хотя опять же у Сергея Грань в его группе, я уже это показывал, колоссальное количество заготовок рекламных текстов. Можете комбинировать, делать, делать что-то свое. Поэтому я вам очень рекомендую попробовать продавать продукты, которые не начинаются с прямых продаж. И на Джазклике e, e их достаточно много. То есть вам нужно зарегистрироваться в Джазклике, e, а... Как я уже говорил, если вы регистрируетесь на любой из этой биржи, не как продавец, не как автор, да, то для вас эти сервисы будут полностью бесплатны. Вот сейчас JustClick стал платный для всех авторов. Да. Glopart платный для авторов, если у них больше одного товара. да, А для всех, кто просто занимает продвижением партнерских продуктов эти все сервисы бесплатно никто с вас никаких денег брать не будет вам вас будут наоборот заманивать привлекать чтобы вы раскручивали партнерские продукты почему потому что все эти сервисы они берут комиссию берут комиссию с авторов и берут комиссию с продавцов и вот на этом они живут, поэтому им, конечно, будет интересно привлечь сюда побольше людей. И вот на Галапарте в разделе партнерских программ, как я уже вам говорил, вы можете найти программы, их тут достаточно много, которые не начинаются с каких-то прямых партнерских продуктов продаж, извините. Вот давайте сейчас напишем еще одно. Рекламное сообщение. Ну, вот, напишу такое простое рекламное сообщение. Фильм, изменивший жизнь. Не забывайте ставить пробелы, потому что если вы соедините слова, ссылка будет не кликабельной в сообщении. И опять же запустим любимый сендекс. Вот, выбираем управление группами. Вставляем наше текстовое сообщение. Выберу ⁇ Добавить из файла ⁇ Второй файл ⁇ Открыть. Создавать новую группу не буду. Скажу но no. Все, вот 30 человек. Ой. Вот что у нас сейчас получается. В наш скайп мы отправили еще 30 сообщений, но уже с совершенно другими вещами. Фильм изменивший жизнь. Вот так вот. Конечно, еще раз повторюсь, когда вы отправляете приглашение добавляться в контакт с сообщением, в которых есть ссылка, то очень большая вероятность на то, что люди, получающие такие сообщения, будут отказываться и вас блокировать. Поэтому вы будете рисковать этими скайпами, вы должны об этом прекрасно понимать. Итак, друзья, на этом вторая часть бонусного урока по партнерским продажам я заканчиваю. Она опять у нас получилась больше часа. Вот э, я запишу сейчас небольшую третью часть, где расскажу о построении реферальных структур. И о выжигании трафика тоже я там расскажу. Поэтому, пожалуйста, смотрите. Опять же, если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях к этому уроку. Я буду на них отвечать на вебинарах обратных связей, либо записывать доп. уроки к этим тренингам. Итак, я не прощаюсь. До свидания.